Люблю стабильность, да. <соединения> <соединения> Люблю стабильность. Как у вас дела? Как настроение? Расскажите мне. Я хочу... я хочу с вами пообщаться. Расскажите мне, пожалуйста. Что там улицы шепчет? Расскажите мне. Как у вас настроение? Как самочувствие? Как Новый год? Скоро Новый год, ребята. Вы готовы к этому? К Новому году. Новый год, новый я. Как обычно, очередная хуйня. Причем беспонтовая. Не на ну что я хотел сказать. Я сейчас по Киеву еду, короче, здесь все круто. Добра. Да, да, только если ты еще акцент киевский переделал. Не, ну а что, что? Месяц, месяц, месяц за бугром меняет. Понимаешь? Я, да. ну как бы, я приспособился, я осознал, что э, мой духовный левелап уже наступил. И как бы, я теперь хочу разговаривать нормально, и понимаешь? Нет, я просто разговариваю нормально. Это никакой не московский акцент и ничего, брат. Я просто нормально разговариваю. Да, виляет, вот, это, вот это вот шокать, гакать, нет, это. Это больше не для меня. После того, как у меня ну, на сто... после того, как у меня появился миллион подписчиков, я просто должен бы уже, ну, соответствовать, как бы, миллиону, соответствовать тому, что я уже как бы. Э, что я как бы уже, ну, медийная личность, у меня лимон подписчиков. Я уже, я уже сам с машины не выхожу, я просто ну. Я просто, я просто сижу и мне просто открывают дверь, убери руки, Нет, это... да, скажу, убери руки от мамины Та Славы. Э, тот момент, когда ты ездишь в Киев, в купе-проводницы, но все равно хочешь быть серьезным. Послушай, послушай, на самом деле, на самом деле купе стоит дороже, чем билет на самолет. Поэтому те люди, которые мне пишут, что я нищий, вы ничего не знаете, а... вы ничего не знаете а... об этом. Вы, вы ничего не знаете о том, что как бы, В поезде намного удобнее Нежели два перелета И это стоит дороже Поэтому те люди, которые говорят, что я хочу Просто сэкономить, вы ничего не шарите Вы в этом просто ноль вы ноль. Вы, вы не понимаете, что такое быть тренд сетером. Летает, летает каждый долбоеб, каждый долбоеб летает. А кто на поезде? Ты вот ты попробуй поехать на поезде. Ты, ты охуешь ехать на поезде. Потому что это настолько круто, это настолько невероятно, это настолько как бы э, захватывающе, это настолько как бы ну просто обудораживает тебя. Ты просто, ты просто едешь в поезде ты понимаешь, вот. Вот эта вот машина везет лично тебя. Здесь лично твой кабинет. Понимаешь? И ты просто едешь. Ты просто. Ты просто едешь и как бы все, ну. Тебе приносят чай. Ты по щелчку. Ты просто по щелчку. Так вот делаешь, тебе приносят чай. А где? А где? На самолете ты сидишь. Вот тебя сидят какие-то, прости за выражение, жлабы. Слезла бы локти свои раскинули, рогатки раскинули, понимаешь? И ты, и ты не понимаешь, что происходит. Куда носится туда-сюда с подносом, ты пока кого-то дождешься, понял? Туалет Это так, весь полет, полет пройдет. В туалете очередь. А так просто, просто вот одним одним движением. Вот блин, так блин. как танц, на. Хочешь хоть форточку насыпь всем похуй тебе, чай все равно принесу. Понимаешь? поэтому как бы ну как бы самолет беспонтовая хуйня для пижона понимаешь мы, мы настоящие ценители искусства и классики поэтому мы передвигаемся на поезде а чё фирменный поезд да ладно а чё фирменный поезд я сел поехал и чё и чё и хуй чё мне кто скажет Понял? еще два раза какие-то люди на границе приходят в честь и спрашивают как у меня дела хотят посмотреть мою мою фотографию в паспорте, поэтому как бы, ну как бы ни о чем поэтому, ну, если вы думаете, что я дешевка, нет, дешевка это то, что вы э, о чем вы думаете, когда смотрите в зеркало, вот и все вот и все салам всем всем привет не, я как бы я как бы все что хотел что сказал если есть у кого-то какие-то возражения мы можем обсудить давайте обсудим я очень сильно хочу послушать то о чем вы говорите и мне очень интересно как бы. ваше мнение очень для меня важно в последнее время особенно после того как у меня миллион подписчиков поэтому ну как бы я я очень хочу послушать что вы скажете по этому поводу вот что бы выбрали вы какой-то самолет или или фирменный поезд фирменный задумай я бы на вашем месте призадумался учитывая то что ну, как бы да и так все ясно чем мы чем мы чем мы вообще завели эту тему чем мы вообще завели эту тему те люди которые пишут самолет вы вы просто не знаете что такое комфорт вы никогда не ездили на поезде, вы не знаете, что такое комфорт. Да, ты переплачиваешь, но ты в комфорте. Понимаешь, ты по земле. Понимаешь? Знаешь, как говорил мой близкий Тенгиз, деньги не крылья, но походку меняет. Понял? И как бы, ну, когда ты летишь в небесах, ты немножко начинаешь терять ключи от жопы. И тебя начинает немножко заносить. А когда ты, когда ты едешь на поезде, ты понимаешь, что ты по-прежнему на земле, эти люди вокруг тебя, они как бы, ну... Э, поэтому, ну, как бы... чё базары? а те, кто обзывается, хочу сказать, обзывайся на меня с переводом на себя кто обзывается, Да. обзывается, то да кто обзывается, то вот шерсть то у кого его писюн маленький вот такой коротышка понял писюн маленький поэтому обзывайтесь маленькие писюны Чего бы я хотел еще вам рассказать вы знаете я вот допустим еду в ауди не ну что это конечно не 221 на котором меня сегодня катали но как бы тоже ну мы передвигаемся не с комфортом но со скоростью вот это как самолет знаешь не комфортно, но быстро, понял? Нет. Может, то ты все равно на земле? Мы, никогда, мы никуда не торопимся, понял? Как бы, то есть, поэтому... Поэтому мы и быстро быстрее. Поэтому, да, мы быстро передвигаемся, слегка дискомфортно, понял? Ну, как бы сидушки диско... дермантиновые, понял? Я бы даже сказал латексные, а у меня аллергия на латекс, и как бы... Я, я боюсь, чтоб она через пуховик не передалась, потому что, как бы, ну... Как бы раздражение не очень приятная вещь, поэтому ну как бы ну, пристегнулся я еще. Глаза мои вот. Я как бы просто не спал, вы не подумайте, я не накуренный, я просто не спал. так что курил твердый или зеленуху девочки что ты вообще знаешь о твердом мне кажется единственное что ты твердый в руках держал это хуй своего пацана понял что вы знаете о твер... что вы знаете о зеленке мне кажется зеленка это то что тебе вавки в детстве мазали на голове когда ты белянка, когда, ветрян... когда твоя собака ветрянкой болела понимаешь? я вообще я вообще всегда был озадачен тем что Блазач, почему люди вечно говорят, что я убитый, обкуренный. Я человек, который наслаждается позитивом. Если меня не придет позитив, я звоню героину, понял? И как бы, ну... Я вам миллион раз говорил, я не выступаю по мелочи, понял? Я не выступаю по мелочи. Если, если выбирать, то выбирать что-то толковое. Если баян, то в две руки. Да. <связь> <связь> да. Так ты убитый, девочка. Как я могу быть убитым, если я здесь сейчас разговариваю? Ты с детства буквы пукаешь, мало. И погнали. Закладку нашел в шапке, прикинь. Шо вы ребзя, как у вас дела? Зашел к вам в транслян... Новая почта. На самом деле, я хотел ну, с вами поговорить э, о том, спасибо вам большое за поддержку, ребята. Ценю это, понял? Спасибо, что всегда остаетесь со мной. Скоро выйдет одно интервью, где я рассказываю очень много интересного. Поэтому оставайтесь на связи, или, как говорится, stay tuned. Потому что ближе к Новому году ждет много чего интересного. А... Напоминаю, что концерт в Праге состоится 22 декабря. Хочу сказать, что все те люди, которые ждут неизвестность, неизвестность скоро будет. Поэтому просто потерпите. И еще хочу вам сказать, всех обнял, всем пока, я полетел, дядя.